Доброго дня, участники Немиркин шоу! Большое спасибо за то, что вы здесь. С вашей помощью и поддержкой нам удается преуспеть в нашей миссии – сделать психическое здоровье и психологию более доступными для всех. Итак, давайте продолжим. Вы когда-нибудь задумывались, умнее ли вы среднестатистического медведя? Кто-нибудь еще помнит медвежонка йоги? Оказывается, некоторые особенности вашего поведения могут дать вам ответы на эти вопросы. Прежде чем мы начнем, мы хотим сделать небольшую оговорку интеллект не является чем-то конкретным и неизменным. Он измеряется множеством различных способов, каждый из которых одинаково ценен. Приметы, приведенные в этом видео, по научным данным, либо повышают интеллект, либо указывают на более высокий уровень интеллекта в том смысле, в котором он обычно измеряется. Если вы не относитесь ко многим из этих признаков, пожалуйста, не думайте, что вы не умны или не способны. Каждый из вас по-своему умен, и именно это делает всех нас уникальными и человечными. С учетом сказанного, вот шесть признаков того, что вы можете быть умнее большинства людей. 1. Вы разговариваете сами с собой. Случалось ли вам работать очень усердно и случайно разговаривать с самим собой? Если да, то это может быть признаком высокого интеллекта. Согласно статье из Medical Daily, разговор с самим собой может быть способом вашего мозга организовать множество всплывающих мыслей. Это также может быть продолжением внутреннего диалога, когда вы решаете, как справиться с трудными или сложными задачами. В любом случае, между разговорами с собой и успехом существует тесная связь, и новые исследования показывают, что это непростое совпадение. «Погодите, с кем я разговаривал?» Два. Другие называют вас ленивым. Являетесь ли вы глубоким мыслителем? Любите ли вы размышлять чаще других, что заставляет вас чувствовать усталость легче, чем других? Можете ли вы легко сосредоточиться на одной единственной задаче и выполнить ее быстрее, чем другие? Из-за этого люди называли вас ленивым, потому что вы постоянно выглядите уставшим или кажется, что вы ничего не делаете. Оказывается, эта мнимая лень может быть признаком того, что вы умнее большинства людей. Согласно статье The Indian Express, люди с более высоким интеллектом склонны дольше оставаться погруженными в свои мысли и любопытства. Это может привести к тому, что окружающие будут считать вас скучающим или ленивым, потому что так кажется со стороны, а на самом деле внутри происходит совершенно противоположное. Три. Вы работаете по ночам. Вы ночная сова? Оказывается, это может быть чертой более высокого интеллекта. Хотя исследования показали, что утренние люди, как правило, более счастливы. В статье Джеффа Хейдена из Инк отмечается корреляция между более продуктивной работой ночью и более высоким интеллектом. Однако это не означает, что это доказанный факт. Лучше всего придерживаться последовательного графика сна и планировать достаточное количество сна каждую ночь. В том, чтобы рано вставать и поздно ложиться, есть как преимущества, так и недостатки. Если вы будете прислушиваться к своему организму и делать то, что действительно лучше для вас, вы будете на пути к тому, чтобы стать самым счастливым и здоровым, каким только можете быть. Четвертое. Вы склонны к творчеству. Любите ли вы рисовать, писать, петь или играть на музыкальных инструментах? Способность к творчеству помогает развивать мозг и повышает интеллект. Исследования показывают, что существует связь между искусством и интеллектом, которая рассеяна по всему мозгу, например, в областях, отвечающих за память, внимание и другие, связанные с когнитивным функционированием. Оказывается, многие виды искусства также снимают стресс. Поэтому каждый раз, когда вы занимаетесь на фортепиано или разучиваете танец TikTok, вы, скорее всего, помогаете себе не только одним, но и другим способом. Пятое вы периодически откладываете дела. Ждете ли вы до последней минуты, чтобы закончить свои работы и проекты? Промедление, хотя и не лучший способ управления временем, может быть признаком того, что вы умнее большинства людей. Но как объясняет Хейден, здесь есть свои ограничения. Он говорит: что хотя исследования показывают, что промедление может стимулировать инновации, есть разница между промедлением, чтобы избежать работы, и промедлением, чтобы придумать лучшие идеи. Это различие очень важно. Если откладывать все на последнюю минуту, то в итоге вы окажетесь в состоянии стресса и не будете способствовать развитию интеллекта. Кстати говоря, я думаю, что это видео должно было выйти в начале этой недели. 6. Вы кликнули на это видео. Именно так. Знаете почему? Ну, вы нажали на это видео, вероятно, потому что не уверены, что вы умнее, чем думаете. Часто ли вы сомневаетесь в своих достижениях, навыках или талантах и отмахиваетесь от них, как от простого везения? Правда в том, что умные люди обычно недооценивают себя и свои способности. Это явление также известно как синдром самозванца. Исследования показывают, что люди с высокими достижениями склонны недооценивать свои таланты, а люди с низкими достижениями переоценивают свои, что также называется эффектом Даннинга-Крюгера когнитивным предубеждением, при котором люди считают себя умнее и способнее, чем они есть на самом деле. А вы относитесь к каким-либо из этих признаков? Как вы думаете, может ли быть больше признаков, которые мы упустили? Дайте нам знать в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки указаны в описании ниже. Не забудьте нажать на кнопку подписки и значок колокольчика уведомления для получения новых видео на канале Немиркин. Супер спасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз!